27 числа мы погрузимся с врачами в имплантологию, я расскажу об истории имплантологии у нас в стране, на нашей фирме, поделюсь удачами, неудачами, отдаленные результаты мы посмотрим все, мы разберем все нюансы получения качественного слепка. И э, практические занятия по мастер-классу будут включать изготовление временной коронки на имплантаты и формирование десны с помощью индивидуального абатмента, индивидуального формирователя десны. Приходите все на мастер-класс, я думаю, что вы не э, пожалеете.